а сегодня скажу вам очень интересную методику как понять насколько ваше пространство в котором вы живете или работаете влияет на исполнение ваших желаний каждый дом каждое помещение каждая квартира имеет свою вибрацию вот точно так же как человек любой имеет свою вибрацию от рождения Точно так же от рождения, от создания любой дом, любой офис, любая квартира имеет свою энергетику. И что это за энергетика, что это за вибрация? Это как раз таки нумерологическая вибрация. Вы знаете наверняка, что каждая цифра, каждое число имеет свой, свою вибрацию, свое излучение, которое оказывает влияние. Вот у нас на нас оказывает большое влияние наша дата рождения наше имя. Точно такое же влияние оказывает нумерология на номер квартиры или номер дома. Да, и наверняка вы замечали что где-то в каких-то местах как я вам уже говорила легко приятно комфортно а где-то прям вот невозможно оставаться или страшно или какие-то все время деструктивные состояния непонятные на самом деле это вибрационное нумерологическое влияние кода пространства как и человек дом или квартира имеет свое излучение и это излучение она может оказывать влияние на ваше самочувствие на даже на состояние здоровья ваше, на ваше настроение на ваши взаимоотношения с деньгами например у вас заладилось или не заладилось бывает так что человек поменял квартиру или дом или переехал в другой офис и у него кардинально меняются взаимоотношения с деньгами на на ваши отношения дом оказывает влияние и на ваши вот стремления, мотивации, на ваше желание, хотите вы чего-то или не хотите. И а, мало того, что сам код пространства, да, имеет такое влияние, еще помните то, что вам рассказала вначале, что еще и энергетика здесь может добавляться и утяжелять. И вот с кодом пространства очень полезно будет разобраться, например, если вы а, там планируете покупать или переезжать, или снимать другую квартиру, или вы хотите просто разобраться, что у вас происходит, а, почему, например, у вас не, не осуществляются ваши желания да? понятно ребят с энергетикой дома что имеются числовые вибрации которые оказывают влияние Поверьте мне, достаточно сильное влияние. Я за свою жизнь очень много поменяла квартир, домов, очень много переезжала. И я уже научилась прям очень тонко чувствовать энергетику места. И вот даже просто специально делала расчеты и сравнивала. Да, вот там код квартиры, код дома и влияние, как себя ощущаю. По природе чувствительно, очень четко получалось это все на своем личном опыте прочувствовать. И что я сейчас предлагаю вам сделать? Да? Я буду сегодня рассказывать вам и о матрице исполнения желаний. Это инструмент, с помощью которого можно действительно научиться правильно формулировать и реализовывать свои желания. И матрица исполнения желаний, она включает в себя код один из кодов матрицы это код пространства я хочу чтобы мы сейчас с вами научились рассчитывать код квартиры или код дома смотря кто где живет да? ну, освоите такую методику и почувствуете узнаете как на вас влияет да, вот один хотя бы вот этот код в контексте исполнения ваших желаний значит мы сейчас для расчета этого кода берем только числовую нумерацию да нам не нужны сейчас мы не будем делать расчет полного кода. Мы сделаем короткий, но он самый точечный, потому что он будет касаться непосредственно, например, квартиры, в которой вы живете. Что я сейчас предлагаю вам рассчитать: либо код вашей квартиры, если вы живете в многоквартирном доме, либо код вашего дома, если вы живете в отдельно в доме, либо кто-то, если хочет, вы работаете на работе, рассчитать код офиса, да? расчет на самом деле очень простой если у вас однозначный номер квартиры офиса или дома то это и будет его код например вы живете просто в доме это дом номер 5 значит код пространства этого дома будет 5 если вы живете в квартире 7 да, ну вот 7 значит код 7 если код двухзначный то вам нужно сложить эти две цифры и свести до однозначного числа ну например там у вас квартира 17 значит вам нужно 1 прибавить 7 это будет 8 код то же самое если трехзначный трехзначные вообще сложные там нужно конечно учитывать уже и вибрации всех чисел но точно такой же порядок сложения да? и посчитали сложили все до однозначного числа до однозначного числа здесь у нас как бы ну считается что мастер чисел управляющих чисел 1122 нету потому что нет удухотворяющего начала в доме а мы используем стандартный числовой ряд да? то есть числа от 1 до 9 всегда у нас будут смотрите есть такой вариант ребят я вам предлагаю два варианта либо если дом многоквартирный вы только будете сейчас смотреть трактовку квартиры либо вы можете все-таки взять два значения номер дома и квартиру например у кого-то там дом 6 квартира 9 значит вы прибавляете еще и 6 плюс 9 но это будет более общее влияние да? квартира это все-таки непосредственно сильное влияние это ваша отдельная зона она будет оказывать на вас большое влияние дом это уже то что оказывает влияние на всех жильцов и на все квартиры поэтому я бы брала начиналась более индивидуального я бы смотрела сначала ну, трактовку квартиры да, чтобы понять как это работает значит если у вас код вашего помещения единичка. На самом деле такая квартира она подходит больше, и офис подходит для активной деятельности, для человека с амбициями, для того, кто ставит себе большие цели. И энергетика квартиры подталкивает такого дома да, человека к уединению даже к одиночеству и если у вас слабый характер то вы скорее будете замыкаться в таком помещении то есть больше подходит помещение для скажем так сильных таких решительных волевых людей потому что если у вас но ну, характер не очень сильный то как правило может негативное влияние происходить помещение на вас могут развиваться разного рода зависимости например алкогольная зависимость никотиновая зависимость и так далее и сама атмосфера никогда не спокойная там нет вот этого ощущения уюта комфорта, да, все время какие-то яркие эмоции, все время может быть даже какие-то разборки. Двоечка. Двойка хороша для пары, причем когда люди любят друг друга, когда есть взаимопонимание, когда есть уважение, двойка даже способствует как раз-таки занятию эзотерикой, то, чем мы с вами занимаемся, но не терпит лжи, не терпит фальши вот вибрация двойки, если вдруг вы сами себе лжете о своих целях, желаниях или о своих способностях. Да, то а, вас как бы энергетика дома будет наказывать как наказывать по-разному разные случаи были могут ломаться бытовые приборы может все время э, системы да, вот коммуникации э, шалить может где-то все время прорывать трубу или соседи могут топить сверху да. могут даже обостриться психические расстройства в квартире с двойкой если там не царит любовь взаимопонимание или если там человек живет один вот, такое вот вам, пожалуйста, влияние пространства, ребята. И это на самом деле так. Если тройка у вас код-тройка, то э, очень, кстати, такой непростой код в плане, например, развития, самореализации или новых каких-то начинаний. Вот это э, как бы дом он завязан на семейные традиции такое вот семейное гнездо и из этого гнезда очень скажем так трудно вырваться в новую жизнь трудно начать что-то новое или создать свою семью реально как затягивает такое вот да, родовое гнездышко сложно с новыми идеями сложно с творчеством вот и семья неохотно выпускает сам дом неохотно отпускает от себя жильцов. То есть, грубо говоря, ограждает вас от интересных перспектив, перекрывает подход возможностей, да, и так обволакивает уютом, покоем, да. И это на самом деле является серьезным препятствием для самореализации. Вот вам, пожалуйста, влияние кода 3. Четверка влияние Хороший код особенно если вы активны вот если скажем так вы человек который ставит себе большие цели если вы хотите добиться больших успехов если у вас амбиции очень хорошо подходит и и стабильность будет и достаток будет но только если вы лентяй если вы лентяйничаете, если вы ленитесь, если вам нужно все время заставлять себя что-то делать, вам в таком пространстве, в таком помещении а, будет некомфортно. Вы все время будете чувствовать напряжение, что как будто вот вам кто-то за вами наблюдает, или вам нужно что-то делать. А, в общем, ощущение дискомфортно будет. Вот вам, пожалуйста, влияние кода пространства. Это ключик на самом деле к исполнению желаний. Я расскажу вам как пятерка очень хорошо для энергичных таких для батареечек таких для предпринимателей для тех кто любит все новое пробует все новое да, меняет обстановку периодически вот. и для тех кто любит там спокойный образ жизни стабильность до да, размеренный вообще не подходит это пространство и влияние энергетики такой квартиры будет все время вызывать панические атаки или чувство беспокойства или чувство страха Страха. То есть пятерка не подходит для спокойных людей, которые любят и ценят э, вот спокойную жизнь. Все время вам, будет вас будет что-то беспокоить. Вдруг на ровном месте будут возникать беспричинная паника или страх. Это влияние э, пространства, влияние кода 5. Если у вас шестерка, то шестерка очень хорошо расслабляет своими вибрациями. И вот как только вы, то, что я вам говорила, приводила пример, вы там на работе или вне предела дома активны, у вас есть цели, вы хотите вот решать, принимайте решение, я вот этого хочу добиться, вот это я сделаю, вот это, вы приходите домой и так, растекаетесь, вас моментально расслабляет, вас пространство переформатирует, уходит куда-то вот эта вот целеустремленность, решительность, энергия. Вот. И поэтому, если вы, например, бизнесмен или у вас встречи с клиентами, вы активно продвигаете свой проект, то шестерка будет мешать, она будет вас все время переводить в состояние отдыха, расслабленности. Да? возможности даже могут у вас уходить из ваших рук вот И если вы любитель там рискнуть если вы любитель что-то новое нестандартное начать ну вы будете терять энергетику в таком доме в таком пространстве это действительно так так влияют на нас коды друзья мои они действительно оказывают на нас влияние большое вот по семерке например это код который противопоказан богатству если Ваша цель раздобыть деньжат да, разбогатеть увеличить свои доходы семерка будет просто сводить на нет все ваши усилия Оно вообще неблагоприятно для улучшения материального положения да можно там прилагая усилия да, там при упорстве добиваться что-то но колоссальные затраты будут да, ну, будет очень много силу вас уходить кроме того семерка еще и не способствует созданию прям отношений хороших гармоничных потому что она скорее выстраивает энергетику таким образом, что человеку хочется вот одному быть, хочется находиться в одиночестве, чтобы его никто не трогал. Поэтому тоже для совместного проживания не совсем подходит. Если вы вдруг переехали в такой дом парой, вы можете заметить холодность, которая начинает быть в отношениях. Хочется обособиться друг от друга. Это тоже влияние пространства. Восьмерка наоборот. Восьмерка очень сильное число очень такое мощное число она способствует быстрому улучшению материального положения только если у вас например нет больших стремлений желаний и амбиций вам будет тяжело тоже находиться в такой квартире вас вот эта энергия все время будет сбивать все время будет прибивать вас бить по голове вы будете неожиданно заболевать или вы будете чувствовать страх вы будете чувствовать опасность что-то должно произойти на самом деле этого нет но вот эта сильная вибрация восьмерки таким Образом может отражаться в пространстве на человека, у которого э, нет больших целей и амбиций. Да? Просто восьмерка, она как бы требует, чтобы вы ставили себе большие цели, работали, пахали, и вас тогда вот это само пространство стимулирует. И формируют таким образом вокруг вас потоки что вы начинаете привлекать деньги. если нет больших целей, если недостаточно активности, то больше скорее будете чувствовать страхи и сомнения, чем вот, получать деньги. Ну и девятка на самом деле непростой такой код скажем так специфическая энергетика, если вы не очень доброжелательно, если вы не любите людей, будет тяжело жить в такой квартире, вплоть до того, что будут кошмары сниться, или даже терять смысл в жизни будете. Вот. Если вам не нравится коммуницировать с другими людьми, если вам не нравится общаться, то вас очень быстро начнет раздражать место. Не будете чувствовать себя комфортно. Вот. И если у вас нет каких-то целей, духовных духовных да, нам ну, потому что девятка духовное число там саморазвитие э, и так далее то ну, тогда вы можете погрязнуть прямо вот в бытовых таких моментах вопросах потому что это место будет как бы вас все время опрокидывать опрокидывать вниз и заставлять вас разбираться с какими с какими-то мелочами с какими-то делами Да, опять же таки говорю бессонницы страхи сложные отношения с соседями девятка несет если вы не занимаетесь духовным развитием потому что девятка считается духовным числом и код как бы подразумеваю, что человек тоже уже как бы ставит себе не только материальные, но еще и духовные цели. Вот так вот, ребята, на нас влияет наше пространство. Это мы рассчитали только одну сторону, да, вот опять же таки можно рассчитать полную кодировку пространства, учитывая страну, город, учитывая улицу, на которой вы живете. Я отдаю вот эту полную методику расчета на своем интенсиве матрицы исполнения желаний. Я вам хотела сейчас показать, дать прочувствовать, чтобы вы попробовали, во-первых, сами рассчитать и убедиться, что в расчетах нет ничего сложного. Рассчитывается все элементарно на раз, два. Я еще даже не успела до конца объяснить вы уже мне по коды в чат до да, сюда рассчитали вот. я хотела вам чтобы вы попробовали посчитать ну и второе чтобы вы прочувствовали действительно проанализировав проанализировали вот как влияет на вас пространство вот и видела вопрос в чате что с этим делать да вот если уже есть какие-то определенные коды да? если вы уже живете в каком-то пространстве вы не можете например поменять дом вы не можете поменять квартиру что с этим делать да? Но в нумерологии есть специальный такой инструментарий, который называется перекодировка или перепрограммирование пространства, помещения. Нужно просто для себя, во-первых, определиться с вашей целью, или если у вас есть желание, то э, понять, скажем так, на вибрации какого э, числа эти желания, скажем так, звучат, э, вибрируют и перекодировать по специальной технологии ваше помещение. Я даю эти инструменты, как правильно это сделать, да, на матрице исполнения желаний. Это тот интенсив о котором я вам расскажу в конце, куда я вас с удовольствием приглашаю, потому что классный реальный инструмент по работе и с пространством, и с помещением, и с именем, из с датой рождения. Вот. Первый инструмент ⁇ это перекодировка пространства. Он делается очень легко, просто его нужно сделать правильно. Да, там просто поменять циферку не совсем правильно, нужно учитывать еще и вашу карту рождения, вашу матрицу рождения. И вот второй момент, который способствует тому, чтобы... Ваше пространство стало работать на вас. Это синхронизация с вашими кодами. Это моя авторская методика. Я к ней пришла, честно говоря, когда очень много стали обращаться люди за тем, что вот не могут поменять дом, не могут поменять квартиру. Есть ощущение, что меняется внутреннее состояние, когда приходят домой. Есть ощущение, что влияет очень сильно пространство, соседи энергетика дома и скажем так ваши личные стремления, ваши личные потенции немножечко не дотягивают до уровня ваших желаний. Вот кто-то из вас в начале писал, что я хочу слишком многого, или желание большое, аж страшное, избудется или нет. Вот для этого существуют технологии синхронизации с вашими кодами. Есть ваши коды, врожденные, с которыми вы пришли. Да, матрица рождения. Есть код желания. Ну, например, там, не знаю, дом свой код имеет, шуба свой код имеет, машина свой код имеет, ремонт имеет свой код. Да? И что нужно сделать, это синхронизировать на уровне вибраций эти коды, чтобы они стали работать не против друг друга, а вместе сообща. Методика такая есть в нумерологии. Я вам о ней расскажу, я вас обучу этой методике на матрице исполнения желаний на моем интенсиве, если вы пойдете на него. Вот. И есть третья технология, это классная энергоинформационная технология, это ноу-хау, вы нигде не найдете эту методику, это из разряда закрытых технологий, продвинутого уровня по работе с энергетикой человека и с правом полушарием. Это когда помещению присваивается определенная роль по специальной методике. И тогда пространство на помещение перестает быть помещением а становится тем чем вы его назначаете и могу вам сказать что эта методика это вообще супер прорыв она настолько сильно ускоряет движение к цели у меня вот просто говорю сейчас мурашки, потому что это самая на сегодня, наверное, быстрая, высокочастотная методика того, как сорганизовать пространство вокруг себя таким образом, чтобы оно для вас стало пушкой, да, вы так и выстрелили в плане реализации своих целей. Я эти инструменты уже говорю, буду давать на своем интенсиве матрица исполнения желаний, я о нем попозже расскажу. И сейчас просто рассказываю, какие инструменты можно использовать для того, чтобы влиять на пространство. Не чтобы пространство оказывало на вас влияние, а вы уже поняли, что по-любому оказывает влияние. Хотите, не хотите, верите, не верите. Это законы физики, да. Вот. Но есть и другие законы, когда мы используем знания и мы можем поменять, взять бразды правления в свои руки самостоятельно начинать оказывать влияние на пространство так, чтобы оно способствовало исполнению наших желаний.